Меня зовут Татьяна Монтян. Я враг народа, изменница родины и покусительница на территориальную целостность. В принципе, как огромное количество людей, которые вот, придерживаются таких же политических взглядов, как и я. Такие прекрасные регалии. Да. Татьяна, вы же наверняка присутствовали на пленарном заседании, да. на его начале. Да. И а, наверняка помните вопрос Алексея Чадаева, который был адресован Марии Захаровой. Да. Как побеждать будем? Что вы могли бы сказать в ответ на этот вопрос? Марию Захарову мы слышали, а мнение Алексея Чудаева тоже слышали. Ваше мнение, вот прикладной вашей отрасли, как мы побеждать будем? Тут тяжелая диалектическая проблема. Если у нас будет Совинформбюро имени Левитана, это же не факт, что у нас будет имени Левитана, а не имени хлопотливой Карлицы Соловьева, например, которые сперва нам рассказывали, что Минске это прекрасно. Потом они в начале войны рассказывали, что у нас всего хватает и снарядов, и всего остального. Это потом они начали на свои карты деньги собирать, чтобы там носки, трусы бойцам купить. Вот. Поэтому Совинфорбюро это не только плохо, но и хорошо. И не только хорошо, но и плохо. Мария Захарова честно сказала, что у нас как бы башни между собой не в ладах. То есть фактически она сказала, что у нас есть партия Голубков мира и партия тех, кто реально хочет победить в этой войне. И пока они никак друг с другом не подоговорятся. И вот фактически она сказала то, что хотела сказать. И мы услышали это так. Ребята, Совинформбюро не будет. Давай, давай, сама, сама. Вернее, давай-давай само-само, дорогое гражданское общество. Наши не придут все наши это мы. Хотите побеждать в войне, побеждайте. берите и побеждайте. И по-другому просто никак. И очень хорошо, чем такое Совинформбюро, как имени хлопотливой Карлицы Соловьева, с тем, что в армии все есть, а Минские рулят, давайте лучше будем как-нибудь сами. Пусть мы даже между собой что-то там не поладим, не всегда будем согласны. Пусть лучше будет конкуренция на этом медиафоле. Чем будет вот такое вот единоначалие Голубков мира, с которыми мы точно все проиграем. А как-нибудь сами мы точно справимся? А у нас нет другого выхода, у нас нет других вариантов. Все, что мы можем сделать в этой ситуации, это как-то Поднапрячься, подсобраться, как-то между собой и замириться там, где это физиологически возможно. И, естественно, просто побеждать, поддерживая партию тех, кто действительно хочет из наших элит победить и гася медийно партию Голубков мира. Этот форум, он будет иметь какое-то прикладное а, значение, да, или, скажем так, а, у партии ястребов? он э, будет ли взята партией ястребов, что-то из того, что концептуально родилось на этом форуме? Смысл и цель подобных мероприятий – это создание горизонтальных связей. Кто-то с кем-то познакомился, кто-то кого-то услышал, кто-то кого-то понял, кто-то кого-то нашел. Что дальше люди сделают? Реализовывая эти вновь созданные горизонтальные связи, мы будем посмотреть. Но я надеюсь на лучшее. Я увидела очень много интересных, клевых людей, с которыми я охотно посотрудничаю. Думаю, что любой присутствующий здесь повторил бы мои слова и подписался бы под ними. Спасибо большое. С удовольствием повторил, но я пока не умею так ярко.